Здравствуйте, я приехал из Минска лечить катаракту. Очень меня хорошо приняли, провели операцию. Мне понравилось обращение, и я высоко ценю специализацию квалифицированных работников. И очень благодарен а, за все, как это было, проходило, и очень доволен.